нас теперь, ну, насколько я помню, нам осталось из необходимых только взрывчаточку достать и, собственно говоря, привезти сюда, я так понимаю. You know а, ну да, нам нужен пластиджи. Так. Угу. Ну поехали. О, всего два КМ. Uh -huh. Слушай, нормас. Я уже отсюда вижу, где мы будем грабить и там трандеть. Ты видишь а там он вертолет? Писал, что видишь там просто, да? Просто на ночь оставили. Угу. Ты видишь поблескивает твой вертолет? Да-да-да, вижу. Нам как Я раз туда. Понятно. Жесть. Ох, а что нам нужно-то? Нужно броню одеть. Что, ж ты да вышел? Я да. Бронь. Так. Э, там нужно уже осмотреть шумят. обломки. А зачем мы сюда, в принципе, прибыли? Вот ты мне скажи. А, мы тут должны забрать, мы тут должны забрать эти костюмы. А, -а, -а. Mm -hmm. этих расквакиваем. Не, не надо. Mm -mm. Ставим живых. Пока что да. Ты едри! Кто за? Начинается. Они сами. Угу. Так. Ты там держишь их? Я держусь. Так. Не подходи близко. Да ты чё? Оба. Ё, ты прям так решил по жести. Да, я прям решил по жести. Ну а чё уже делать, если они не хотят по-доброму? Так. Так, одного убил. Слушай, давай Два переодеваться не, потихонечку. Не Окей. Так, я переодеваюсь. Отлично. Я смотрю, что сделаю. Я бюро на тему. Второй. Так, а вертик к нам что ли бежит? Летит. Жди, тут еще пришли. Еще что там? У меня тут тоже гости были. Ребитули, еще где-то один иди сюда, дела. чувак. Так. О, вон, нашел. А что он нажать. делал на побережье? Захлебнулся. Не знаю, пытался плавать, учился. <с так, <с ладно, <с погнали. Так. Так, нужно осмотреть обломки. Но пока можно не нырять. А Думаешь, хотя бы как-то да... доплыть. Но я думаю, до острова мы, ж... мы сможем и так доплыть. Ну, поехали. Груби. Да грибу-грибу да уже. Ёхарный бабай-то, а. а. вот дальше под остров уже надо будет подплывать прям. Ёлки-палки. Вот мы реально сумасшедшие. Ты посмотри, насколько море взволновано. А мы поперлись под воду. Так. Здесь я уже, yeah. я могу. Оп. А, ты до острова, что ли? Не, ну я да. так. Я ты так. А нафига дальше, нам еще? Нам намного дальше надо. Там смотри, стрелять будут. А все, я думаю, мы сейчас можем погружаться уже. Да, пора погружаться. Так. Надеюсь, кислорода нам хватит. Так, он ну, плыви здрасте. уже, господи. Шифтуй. Да, он у меня как-то плывет по корявому. Ты чё, разучился плавать? Он у меня почему-то вниз плывет, Засранец, заколебал. Во, нормально, все. Так, пошли исследовать, прям на дно. Ну, если обломки, то прям на дно. Йо, я вижу. Видишь? Я вижу эти обломки, это капец. Да, это, судя по всему, был самолет. О, да. Да, это был самолет. И вот взрывчатка. Ты. Так, вот, я одну нашел, а вторая под хвостом у него Вторая, лежит. вот она где-то здесь, вот я вижу. Судя мигает. по всему. Оп. А у меня вот один Подожди, вопрос а Как возникает? ее взять? А, мы их уничтожить еще должны? Эм... Подожди. А как? Ну, только ножом. Ты плавать сегодня будешь или как? Ну, я других просто не вижу. У нас две цели всего. Давай поплаваем, посмотрим еще что. Ну, вообще тут два ящика, вот они. Один уже, смотри, какой-то скрытый, типа. Опа! Ты видел? Я вижу, Нет, что зеленый. Это не эти ящики. Это какой-то другой ящик. Да-да-да, вот он, я вижу передо мной. Видишь? А где он? Ага, вижу. Так, я его подобрал. А где второй? А как он добылся-то вообще? А я не знаю даже. Просто я его заметил, плавал. Давай плавать. Вот еще один. Нашел? Да. Да, давай, забирай. Ты что, плавать разучился? Задним ходом не хочет. Задним ходом, да, он не хочет. Давай. Оп, все, отлично. Поплыли. Okay. Только не всплывай, а то нам сейчас дадут. Okay, а нам по-любому сейчас дадут по щам. Блин, надо было парковаться повыше. Куда-нибудь. Mm -hmm. Или поближе. Ну, ёперный там, ну ты посмотри, к нам уже гости. Mm -hmm. Ладно, поплыли, что уж делать. Мы ж не знали ничего. Ну да. да. Ладно, сейчас под воду. И пока Опа. под водой будем плыть. Там шумят прям. Нецензурные. Угу. Да фиг с ними, с этими нецензурными, вот серьезно. Главное доплыть. И... Или нас сопровождают. Ага. Судя по тому, как они подсвечены, нас сейчас... О! Да-да-да, нас сейчас сопроводят. <смех> да ты этого не чувствуешь а я это уже почувствовал на своей школе. стрельба была рядом у меня она ну, по мне попали серьезно Нет, так ну, мы, от, мы отклонились от тачки мы отклонились от тачки вот в чем весь прикол ну... блин не говорите только что нам придется всплывать сейчас воевать с этими двумя вертами Да, мы можем мы можем кушать точно Едрить, <свист> меня сейчас убьют. Да, ешь. меня убили. <свист> Ух ты ее! Они сразу расстреливают. Так, погоди, где броня? А если а я 0? устрою тебе вот так? А если я устрою тебе вот так? Ух <свист> я! А -та -та так, Охраняй так. пока... Охраняй я пока... Я вижу, вижу, вижу. Миниганом да, держись, я сейчас на тачке подъеду. Да, я с калашком тут. Да знаю так. я, что нужно украсть взрывчатку, не беси меня. Лучше доставай миниган, потому что еще один верт приедет ядрить. Я уже прям слышу, как оно там. Это ты что ли стреляешь? Да. Один я думал, летает. это по тебе стреляют. Блин, один уже присел. Второго mm. не убивай, я его сбил, короче. А, нет, стрелка, я понял, понял, понял, понял. И он теперь, как дурачок, будет кружить. Так, все. Я готов. К тому, вон там, чтобы вон там, вон там. Забирать, да. Мне сказали лузер. Козлина. По-моему, лузер он. Носится, а стрелять не стреляет. Так, садись в тачку. Так, mm -hmm. да, да. так погоди, нам так, нужно так, всякую. Погоди, погоди, погоди, погоди, погоди, погоди, Ты будешь рулить? Да-да-да, да. Я вырулю отсюда. Чтоб так, побыстрее я... было, а ты садись, будешь прикрывать. Бронь, еда. Это на случай, если нас все-таки будут догонять нормальные, да? Но... О, ты еще и покушаешь. Может ты в тачке покушаешь, а? Не, я здесь. Бадабу. Так, отлично Нам дали эти водолазные костюмы Которые у нас были Да Ну че, нормас В принципе у нас уже О, смотри У нас почти все готово Мы можем уже отправиться На грабу но я думаю, перед этим мы все же выполним все остальное. Cash. Посмотрим, поищем. Мало ли что нам пригодится.